дорогие друзья поздравляю с днем всех влюбленных с днем всех любящих сердец и душою обновленной даст вам счастье наконец пусть печали все уходят им на смену мир придет благоденствие доходы солнце радость и любовь чувство это вдохновляет дарит силы в трудный миг ведь любовь — большая тайна Вечной мудрости родни. Терзайте молчанием сердца Миг недоверия Есть злобе услуга Это начало плохого конца И Если больны Мы другим невниманием То заражаемся злобою вновь Шаг к исцелению Есть шаг понимания А полнота понимания Любовь Полюби Кого-нибудь Всей силой суете Житейской Не забудь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 Забудь отдавать. Полезно и красиво есть один лишь совершенный путь. Жить любовью.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 Tá